Здравствуйте, меня зовут Пугачева Наталья. Я профессиональный психолог, преподаватель астрологии и фэншуй. Очень часто задают вопросы про выбор кошелька, когда слушают фэншуй, почему-то связано у многих это с такими ритуалами поп-фэншуй. Ну, в общем, что, наверное, отчасти является верным. И спрашивают о том, как привлекать деньги. Играет ли какую-то важную роль в этом плане кошелек? Можно ли с помощью кошелька усилить денежный поток? И как это все связано с фэн-шуй? Да, действительно, есть правила, которые в фэн-шуй, и даже мы можем задействовать свою астрологическую карту, которые нам с вами помогут усилить действие кошелька как магнита для денег отчасти ну, отчасти может быть это какие-то развлекательные правила отчасти если к ним достаточно серьезно подойти с правильным подходом с подходом как к некому ритуалу который должен принести деньги это может неплохо сработать поэтому я вам обязательно сейчас расскажу все эти правила все люди которые когда-либо пытались сделать какие-то ритуалы для привлечения денег знают что это весело интересно и очень часто бывает эффективно поэтому я желаю чтобы все эти правила действительно сработали и принесли принесли вам дополнительный доход а вы обязательно под этим видео напишите как быстро после того как вы начали применять эти правила начали расти ваши доходы Тема многих интересует, многим она нравится, и многие не прочь еще раз послушать про правила выбора кошелька, чтобы в нем всегда водились деньги. Насколько эта тема вообще относится к китайской метафизике, к фэн-шуй? Ну, я бы так сказал как я уже тут сделала оговорку: что отчасти это такой поп-фэншуй, отчасти действительно есть правила, которые могут помочь э -э, вам и вашему кошельку иметь больше денег и их в общем то можно применять я думаю все люди которые применяли какие-либо ритуалы для привлечения денег в свою жизнь к своему кошельку могут подтвердить мои слова что как ни странно они действительно работают ну и я в том числе человек который много-много лет назад проходил разные практики делал разные практики и могу подтвердить что ну, иногда кажется смешным, но работает. Давайте я вам расскажу по по более подробно про кошелек, про ритуалы, практики, которые нужно делать, и как может в этом помочь ваша астрологическая карта Банзи и правила Фэншуни. Итак, первое и самое главное правило – кошелек должен быть. Согласна, что, что сейчас вре, время такое, знаете, каких-то информационных технологий. Например, я сама человек, который наличными деньгами практически не пользуется. То есть 99... Э покупок из 100 я делаю безналичным расчетом то есть я оплачиваю с карты сейчас уже более все это легко становится с телефона я вообще расплачиваюсь часами всегда то есть вроде бы все день... такое ощущение что все деньги в часах но тем не менее у меня все равно есть кошелек в котором все равно есть купюры и есть кредитные карты то есть кошелек должен быть это некий символ это некая если хотите пусть будет какая-то энергетическая составляющая которая быть должна значит если вы все таки пользуетесь наличными конечно хранить деньги в кармашке в сумочке в носовом платочке, в конвертике и так далее ну это это даже не обсуждается то есть это то чего никогда нельзя делать это то что э, отпугивает будем уж так говорить отпугивает деньги да? вы, вы не даете домик для денег то есть кошелек это домик для денег и э, этот домик для денег должен собственно говоря им нравится э, конечно каждому из нас хочется чтобы кошельки были полные да? чтобы мы всегда с вами жили в богатстве и достатке, чтобы на те покупки на те затраты которые мы делаем хотя бы ежедневно мы без проблем могли вытащить с эти купюрки и так первый наш шаг это то что мы должны осознать что все-таки кошелек место силы для денег да? и мы должны сами с вами полюбить вот эту мысль, что ли, что у нас есть такое место сила и что мы хотим, чтобы оно работало. И мы хотим, чтобы оно действительно ну, приносило каким-то метафизическим способом тоже нам помогало зарабатывать деньги. И считается, конечно, чтобы деньги не избегали нас, у нас должно быть определенное позитивное мышление относительно финансов как любое мышление это просто отслеживается да то есть о чем мы думаем мы думаем о том какие мы бедные несчастные как у нас мало денег или мы думаем о том что все таки вселенная изобильная возможности много и эти возможности придут к нам и они у нас будут и даже может быть в данный момент мы их не видим но они абсолютно точно будут открыты перед нами, будут нам известны и абсолютно точно такие возможности у каждого из нас. Вот может быть прямо сегодня за первым поворотом откроется перед нами. Итак, позитивное мышление, конечно, наше все. Ну и продолжая тему с кошельком, чтобы я хотела сказать, что когда нужно, давайте подумаем, когда нужно абсолютно точно поменять старый кошелек на новый. Здесь тоже существуют м, такие, можно сказать, незавусловатые правила по его выбору. Если мы будем соблюдать эти правила, то сможем поправить свое материальное положение. Мы уже решили, что что кошелек является символом богатства, благосостояния, поэтому этот символ, ну он действительно должен и в общем-то внушать нам именно эти мысли. От вида кошелька завис, зависит то, как ну, вы хотите жить. Кошелек бедненький, рваненький или богатый, солидный. Лишь решили, что кошелек – это все-таки домик для денег. От того, как он будет выглядеть, так и будут себя чувствовать его обитатели. Да? В богатом доме – богатые зажиточные люди, в бедном доме – бедные люди. Ну, или деньги в нашем случае. Итак, когда нужно менять кошелек на новый? Первое, если он порвался, обтерся, как-то уже сломанные какие-то там кнопочки, замочки, не надо ходить в мастерскую, не надо его ремонтировать, оставьте его уже дома, может, для каких-то других он нужд пригодится. Ну, совершенно точно, не надо уже носить. Все, он устарел. Ну, понятно, что вы к нему привыкли, понятно, что, может, вы не замечаете этого. Но вы вот критическим взглядом сейчас посмотрите на свой кошелек и решите. Надо его менять или не надо. Если он уже не презентабельный, как бы он вам ни был дорог, как бы вы к нему не привыкли, какой бы он удобный ни был, начинайте присматривать новый. Если из вашего кошелька украли деньги, такое бывает, что не сам кошелек украли, а именно какие-то купюры из него украли. Считается, что такой кошелек тоже не смог сохранить деньги не смог, ну, как-то вас защитить. И самое главное, что у вас осталась эта энергия утраты. Не у вас, а в кошельке осталась. Скорее всего, тоже нужно будет поменять на новый. Если вам в течение последнего года не сопутствовала финансовая удача, какой-то был финансовый спад, и ваш кошелек часто пустовал, или в нем какая-то мелочь была, все время не хватало денег, все время не хватало возможностей. Подумайте, может быть, самое время поменять кошелек. А вот на какую форму поменять? Вот здесь самое интересное. Итак, конечно, считается, что лучше всего взять классической формы. То есть это такой кошелечек прямоугольный, в котором будут много отделений, в котором вы можете все купюры раскладывать в какие-то, может быть, разные отделения, но во всяком случае, они хотя бы будут в развернутом, в, таком, в хорошем виде у вас хранится. Но понятно, что такой кошелек не всегда входит в маленькую, например, какую-нибудь дамскую театральную сумочку. И для этого, возможно, вам нужно иметь даже несколько кошелечков. Итак, есть у нас еще портмоне. Портмоне такой, он, знаете, больше считается, что это, конечно, больше мужской вариант хотя вот как раз для миниатюрных сумочек вот этот вариант больше подойдет. для постоянного хранения может быть ну, не совсем как-то с точки зрения фэн он приветствуется но если это портмоне вот раскрывается то есть вы можете все-таки не сворачивать деньги и в него каким-то там образом засовывать да, а вот именно в развернутом виде хранить там деньги то, то в принципе он тоже подойдет тогда на постоянную носку и еще есть у нас такая форма которая веками да, поддерживала людей и вот именно символический такой кошелек называется гомонок и не знаю насколько все это удобно но здесь больше уже наверное срабатывает как я уже сказала, из-за того, что веками люди хранили какие-то кошелечки, мешочки вот были такие в форме вот таких, я не знаю, пельмешков каких-то, да. А, то есть считается, что он тоже неплохо работает, но а, такой кошелек, конечно, очень сложный, я не знаю для чего, но для воне так больше подходит. А, иногда в него можно какую-то практики, наверное, какие-то хорошие с ними проводить именно с такими кошельками, если они у вас есть. Можно, можно там какие-то записки желаниями хранить. Вообще, конечно, для нормальной жизни, ну, если честно сказать, я не очень понимаю, как с таким кошельком в реальной жизни жить, но, тем не менее, вот символ веков такой есть, конечно. И некоторые... Некоторые выбирают и такие кошельки. Если вы выбираете, естественно, нам нужно обратить внимание на материал. Лучше, если это будут хорошие качественные материалы. Ну, там наилучшее считается, наверное, какая-то дорогая кожа. Если не кожа, то замша. Это могут быть, в конце концов, просто натуральные ткани хорошие, но эти ткани... Кошелек должен выглядеть очень очень презентабельно, да? кошелек должен быть внутри, мы должны с вами посмотреть его внешний вид, и он должен вот, действительно производить впечатление богатства. Пусть даже будет из искусственных материалов, но, но он должен быть красивый, богатый то есть не только внешнему виду мы уделяем внимание но мы с вами должны посмотреть внутреннее устройство внимательно рассмотреть подкладку не такая ли она вот хиленькая какая-то знаете уже может быть и красивенькая шелковая но понятно что это все быстро будет разлезаться, и вот это тоже имеет значение если мы уже с вами хотим не просто символический фэн-шуй а мы с вами хотим более такое значимое что-то подключить то конечно мы с вами должны подключить энергию денег. то есть вот здесь начинается уже астрология астрология бадзи китайская астрология для этого вам нужно перейти на мой сайт n зайти в раздел калькулятора заполнить в калькуляторе имя заполнить в пол заполнить дату рождения на кнопочку расчет нажать и посмотреть в столпах судьбы в дне верхний иероглиф это ваш э, господин дня или дневная доминанта это самый важный иероглиф в зависимости от этого иероглифа у нас с вами строится э, строится мы смотрим все остальные божества так называемые и энергия денег э, она идет по кругу это называется круг усин и для каждого господина дня у нас есть свой элемент денег. Конечно, хорошо бы иметь кошелек своего элемента денег. Итак, давайте пройдемся по каждому по всем вариантам. У нас есть с вами вариант, что вы родились в день дерева иньского или янского. Там, кстати, внизу будет у вас подписано «инь, дерево, инь, дерево, ян. То есть вы смотрите, у вас столпы судьбы год, месяц, день и час. И вот именно в столпе дня верхний иероглиф у вас дерево. Если господин дня ваш дерево, то ваша стихия денег будет земля. То есть вам нужен э, цвет земли, цвет э, стихии земли. К стихии земли относятся все оттенки коричневого, желтого, бежевого, такого, ну, может быть, красного цвета, красноватого цвета. Все, все будет сюда относиться. Есть еще, конечно, вариант, когда мы берем с вами не саму стихию денег, а стихию, которая поддерживает деньги, стихию самовыражения. Ну, как бы тоже такой вариант возможен. Ну, лучше, там, если у вас есть выбор, то берите, конечно, в цвет прям стихии денег. Если вы человек огня, янского огня алийского, то для вас стихия денег будет металл и здесь вы выбираете себе белый серый серебристый золотой также все оттенки возможны и коричневого желтого цвета потому что они будут поддерживать элемент элемент денег Возможно все металлические украшения, возможно какие-то стразики, блестки сверкающие для вас это будет полезно. Ну дело вкуса надо это вам или не надо, это уже другое со, со стразиками, но во всяком случае это, это то, что будет приносить удачу вашему кошельку. Следующий наш господин дня это Иско-лиянская земля для них деньги будут, стихия денег это вода к, к воде относятся все ну здесь и возможны все оттенки синя голубого знаете от вообще светло-светло-светло синего до темно-темно-синего так уходящего прям в черный почему потому что вода ну, Вода разная бывает. да. Вода бывает в ручьях, вода бывает в дожде, вода бывает в глубине океана. То есть, самая глубина океана. Они считают, что это такой более черный даже цвет, чем синий. Либо оттенки серого цвета, который металл, который поддерживает у нас воду. Тоже для людей Земли подходит. Если вы человек металла, если вы человек металла родились в день инского или янского металла, то для вас стихия денег будет дерево. Вам нужен либо все оттенки зеленого, либо поддерживающее дерево, синие, черные тоже будут подходить. Если вы родились в день воды тогда для вас стихия денег огонь ну понятно что огонь красные оттенки красный розовый бордовый кошелек может э, быть вот в таких тонах либо в тонах дерева который поддерживает деньги дальше у нас с вами начинается уже классический фэн это размер кошелька существует в китайской метафизике такой инструмент он называется линейка императорских размеров он есть также у нас на сайте, в разделе расчетов, вы можете зайти, любой кошелек свой взять, померить, посмотреть, именно этот расчет будет хорошим или плохим, он принесет удачу или неудачу. Итак, императорский размер – это один из инструментов, который определяет благоприятность, неблагоприятность, ну, не только кошелька. Любого, любого размера. Вы можете стол убрать, выбирать, например, свой письменный по каким-то размерам, которые будет приносить вам удачу, богатство. Можете делать, там, я не знаю, размер окна, кровати, ну и кошелька в том числе. То есть мы все можем мерить вот этими императорскими размерами то есть есть такая специальная линейка она разделена на 8 частей каждый из которых несет в себе определенную информацию с этим можно познакомиться у нас есть и статья если вы на наш сайт зайдете на пугачева в статьях можно почитать. и у нас есть сама линейка в разделах расчеты итак какой нам размер кошелька какой подходит как вы видите на этом слайде где-то от 16 и 2 до 27 сантиметров и здесь есть разные отрезки они практически с миллиметрами отчет миллиметров каждый каждый этот размер что-то в себе несет вы можете посмотреть вы можете измерить свой кошелек или уже с этими размерами подобрать кошелек если вы серьезно подходите не только цвет выбираете не только ну и размер нужно, конечно выбрать что э -э но в классике здесь есть одна маленькая такая хитрость кошелек должен быть если вы уже выбрали какой-то размер э -э который улучшает доход вот например 25 сантиметров вот видите третий отрезок вот в самом видите от 24 с половиной до 25 сантиметров 65 миллиметров то есть вы можете взять и ну я не знаю 25 тогда он должен быть по идее он должен быть такой квадратной формы то есть он должен быть и по всем углам вот именно такого размера но нет, даже не так сказала он может быть желательно чтобы он удачный был и в высоту и в ширину но если вам немножко не хватает до размера то есть такая хитрость можно как бы его нарастить там чуть-чуть брелок какой-то сверху прикрепить или еще что-то как бы мы меняем немножко его размер это конечно сложно реализовать но если сильно захотеть то возможно где покупать кошелек конечно нужно покупать Мы уже, если мы уже все решили задействовать все практики и стихии которые мы хотим всю энергию денег чтобы была сосредоточена на нашем кошельке то мы конечно покупаем в крупных торговых центрах ни в коем случае ни в арках ни на рынке а, при выборе домика для денег желательно использовать все факторы притон денежных денежной энергии и в торговых центрах каких-то в очень солидных магазинах а, конечно ее намного больше чем извините на улице купить у там у кого-нибудь, не знаю, у кого, да, у какого-нибудь уличного торговца этот кошелек. Может быть, это какой-то специализированный магазин. Мы знаем, что самые дорогие магазины брендовые, они э, имеют свои, э, свои отдельные магазины. И, как правило, в каждом городе есть такая улица с, с этими дорогими магазинами. Э, здесь есть правило, что может быть вам выбрать прям день. это день, кстати, тоже может быть тоже ваш день ваших денег чтобы посмотреть как, как выбрать этот день опять же в разделе расчеты на нашем сайте вы можете найти китайский календарь и просто пощелкать найти тот день который будет обозначать ваши деньги либо в небесных словах либо в земных ветвях главное чтобы символ денег был вы э, и вы специально берете этот день вы идете в этот день э, выбирать кошелек и вы больше ничего не покупаете вот вот прям это такое мероприятие да? То есть здесь уже делаете практику то не набегу это вот прям действительно должна быть для вас серьезная практика вы пришли вы выбрали вы взяли этот кошелек вы ничего больше не покупали вы его принесли домой считается что ему нужно дать отлежаться а, то есть вы не сразу там в него деньги начинаете запихивать он у вас он привыкает к вам, вы к нему. Здесь уже можно все что угодно. Вы можете с ним поговорить. Вы можете сделать медитацию. Медитацию любую, какая вам ну, хотелось бы. Э, в, вам приходит самому в самому воображении в вашу голову. То есть это может быть какой-то всемирный банк, который вам посылает все время купюры в ваш кошелек. Это может быть э, какой-то... Я не знаю, рукозабилие Вселенной, который, у которого есть какой-то прямой путь ваш кошелек, и он всегда будет его пополнять. То есть придумайте сами медитацию, посидите, порасскаживайте с кошельком, сделайте медитацию. И считается, что в новый кошелек нужно положить как ни на можно большую купюру, первую. Знаете, как импринт в да? э, психологии. Все, что ты увидел первое, то ты и запомнил. Так, так и здесь первое запоминается больше всего попробуйте самую большую купюру которая у вас есть в этот кошелек положите чтобы кошелек запомнил что именно такие купюры вам и нужны потом уже мы начинаем заселять в этот кошелек все остальные свои купюры мелочь талисманы там ну и кредитные скидочные карточки обычно которые мы носим про талисманы талисманов множество мы тоже периодически пишем про талисманы вот в нашей школе очень любимая кошельковая мышь есть такая один раз рассказала вот всем нравится значит про этих этих мышек значит расселять в кошельке у нас ну, давайте про талисманы. Значит, смотрите, в любом фэн-шуй магазине тем более, в том числе фэн-шуй магазине на нашем сайте, вы можете посмотреть любые талисманы для денег. Это могут быть просто обыкновенные, например, три китайские монетки, связанные с красной лентой. Это могут быть, вот все любят, многие любят доллар, да. У доллара есть, считается, что у доллара есть такая вот, вы видите, в квадратике пирамида, да мистическая, она в треугольной пирамида и всевидящее око. И если уж размещать этот дор, то он должен быть вот в каком-то, в таком окошечке прозрачным, где его при открывании видно его. То есть он вот прям именно вот этой пирамиды нужно поставить. Если вы поставите дор, кстати, его нужно менять. Вообще в кошельке должна быть постоянное движение, да, то есть там не должно что-то застаиваться. И э, доллар это у нас с вами не купюра для размена, а это купюра талисман. Но тем не менее, даже этот талисман раз в год считается, что надо менять. Э, конечно, талисман не должен быть там порванный, смятый, знаете, где-то в грязи, там, из, который уже повалялся. Нет, мы все-таки такой должны уж талисман так должен быть красивый считается что есть запахи да? можно немножечко смазать там кошелек или купюру каким-то маслом богатства, пожалуйста если если хотите можете и так усилить например масло пачули неплохо работает и пусть Пусть работает, пахнет, привлекает деньги. Да? А, дальше а, можно а, положить изображение животного, которое в вашей астрологической карте а, базы будет а, обозначать хранилище то, что хранит. И вот вы, собственно говоря, видите, что для господина дня а, дерево любой из животных из четырех животных бык дракон казали собака будут э, будут хранилищем денег ну а для людей огня хранилища денег бык для людей э, земли дракон для э, металла людей металла коза для людей воды собака можете э, изображение взять изображение с вот этого животного которое будет хранить деньги дальше есть мантра лам, и, ну, считается, что ее нужно 108 раз пропеть Ее можно, кстати, написать. Ее можно просто написать на бумажечке, на потом эту бумажечку в кошелечек куда-нибудь в дальний-дальний самый кармашек или, вы меньше всего пользуетесь, или даже под замочек. Написать лучше красной ручкой, если будете писать. Ну или просто ее вот мурлыкать в течение дня 108 раз под любую мелодию которая вам нравится кошелек это территория для денег правило есть правило использования кошелька считается что в кошельке не имеет смысла хранить фотографии ну как бы если это для места для денег, то там должны храниться все атрибуты с деньгами а вот там фотографии любимые записочки любовные или там я не знаю какие-то абонементы фитнес кстати мне самой тоже очень э, абонемент легче всего в кошелек подсунуть но считается что в кошелек в кошельке должны быть только все что связано с деньгами кошелек это территория денег и в нем должно быть только то, что связано с деньгами, только то, что их привлекают. Это должны быть наши банковские карты, денежные талисманы, купюры, ну, там, дисконтные карты это тоже может быть. Хотя вроде бы они на скидку на понижение, но на это как смотреть. Да? С другой стороны, они экономят наши деньги в нашем же кошельке. Кошелек считается, что не должен быть кошелек пустым. То есть даже если вы такие же, как и я, люди, которые все время пользуются а, в основном картами, то есть ну, наличными платежами ни никогда никакими не пользуетесь, тем не менее у меня лежит какая-то сумма, все равно должна быть какая-то комфортная сумма. Комфортная в том плане, что э -э -э ну, мне ее должно хватить, допустим, в течение одного дня. И мало ли что, не прошла карточка, где-то на заправке, ну, я не знаю, что там еще может быть. что вы точно знаете, что у вас есть какие-то купюры, которые могут вам помочь в этот момент. То есть купюры быть должны, кошелек быть пустым все равно не должен, даже если вы вот знаете, никогда никогда от слова совсем не пользуетесь не пользуйтесь купюрами. Все равно купюрки должны быть в кошельке. Деньги, как я уже сказала должны быть в движении. То есть это не то, что мы взяли одну купюрку туда, положили и пусть она там лежит. Даже если вы пользуетесь картами, иногда эти купюры все равно где-то отдавайте меняйте новые и новые купюры должны приходить в кошелек то есть обязательно должен быть такой круговорот воды в природе круговорот денежной энергии деньги если сильно деньги мятые рваные эти деньги ну я не знаю надо ли их там самим подклеивать? Мне кажется, это легче зайти в любой банк и поменять эту купюру на нормальную. Да? То есть, тем более, если вы их носите еще с собой. Не то, что вы зашли и сразу в магазин их сдали, а вот, ну по какой-то причине вам эту купюру нужно с собой поносить. Что еще можно сказать? А, да какие-то в кошельке не должны оставаться ненужные чеки единственное что если там но ну, что-то у вас может быть вы сами знаете что сейчас должны примерить потом должны сдать это это не считается конечно такие чеки можно оставлять в кошельке но так чтобы ну, чтобы это не было таким мусорным знаете, еще и ведро в котором все вроде бы что-то нужно и не нужно и все сохраняется потом когда-нибудь разберу нет там прям вот где где в кошельке порядок должен быть Считается, что кошелек не надо давать третьим лицам, что-то там посмотреть, возьми. Знаете, очень часто такое бывает. Ну, за, дойди до моей сумки, возьми там кошелек, возьми из него там какую-то купюру. Лучше встаньте сами, дойдите, возьмите, отдайте сколько надо. То есть третьим лицам не передавайте. И если вам нужны чужие деньги, такой, ну, тоже часто бывает, да, кому-то что-то нужно передать, отдать, то чужие деньги тоже в свой кошелек лучше не надо, э -э не в своем кошельке. То есть возьмите конвертик, возьмите какой-то отдельный там, я не знаю, пакетик, мешочек, что угодно, но не в свой кошелечек засовывать их не надо. Ну вот такие незамысловатые правила. Самое главное, что помните, что деньги обладают очень сильной энергией, им нравится, когда за ними ухаживают и заботятся. Деньгам важно все. Разложенные они или смятые, сложены под, э, по достоинству или разбросаны как попало. Находятся в каком-то роскошном, красивом кошельке или в таком, которым уже давно-давно пора сменить на новое. При выборе хозяина деньги учитывают любые... В любую мелочь. Давайте мы на это обратим внимание. Мне кажется, что э, это и нам тоже поднимет настроение, не только нашим деньгам, но практика с кошельком и совершенно точно улучшит наше настроение. И э, вы поменяв свой кошелек, почувствовав, что вы вложили в него нужную энергию, нужные знания. Вы знаете, это уже будет само по себе работать каждый раз, как только вы будете его видеть или э, нащупывать в сумке или доставать. Э, там я не знаю, когда вы заходите в общественный транспорт, вы будете видеть, вы будете помнить, что ваш кошелек, что вы с ним уже договорились и он и он тоже должен работать, как, конечно, еще и многие другие вещи фэн-шу и по астрологической карте например по вашей бацзы как и многие другие вещи активации которые мы делаем в нашей школе точно так же еще и кошелек будет немножечко работать чуть может быть больше но э, приносить ощутимые какие-то результат э, результаты в этой области Помните, что богатство притягивает богатство. Посмотрите на свой кошелек другими глазами. Не пора ли его сменить на новый. Пусть финансовая удача будет с вами рядом. С вами была Пугачева Наталья. Желаю вам, чтобы все наши практики приносили вам результаты очень быстро и, и с радостью. Пишите, пожалуйста, про свои результаты напишите под этим видео ставьте лайки подписывайтесь на обязательно не только на наш канал на YouTube, но и нажимайте на колокольчик чтобы приходили к вам оповещения, когда у нас выходит новое видео ну и буду очень рада вашим результатам так что пишите в комментарии у кого что произошло когда поменяли кошелек или сделали какие-то денежные практики с вами была пугачева наталья.